Вот обратите внимание, настоящего справа, вот, вот да, вытаскивается карман сразу, все, вы, выстраиваются в ряд, и вот вот он, бой, этот, не в синий, это начальник У вот, смотрите, он машин, убери, говорит, куртку, не неси, и сейчас второй раз, смотрите, видите, убери, говорит, и все, отходит назад. Представляете, насколько нужны? Они присмыкаются перед этим э, весьмурадовым. Представляете, Я... как просто мы живем, будучи даже на чужбине. И как тяжело, как тяжко живется этим присмыкающимся преступником. Хочу показать вам видео. Это видео уже не свежее. Оно было, по-моему, уже порядка месяца назад, может быть, даже чуть больше. Я опубликовал его у себя в Телеграме. Но в этот раз мне захотелось показать его еще вам в эфире, потому что это очень смешное, с одной стороны, и крайне недостойное, с другой стороны, видео. Итак, давайте сначала посмотрим, потом я его прокомментирую что происходит на данном видеоролике Чуть ли там правая рука Кадырова, в общем, ближайший его друг и соратник, начальник его службы безопасности и параллельно еще командир этого СОБРа под названием Терек, Абузаид Висмурадов, по прозвищу его Патриот, это он ведет а, прямой эфир у себя в Инстаграме. Какое-то мероприятие, а, находятся они, по-моему, в городе Шали, перед мечетью. Я не помню, что это было за мероприятие. То ли, день, то ли это празднование дня, якобы дня рождения пророка мир и благословения Аллаха. По-моему, да, на это было мероприятие. В общем, это ночь перед рассветом и холодно. И вот Висмурадов, значит снимает а, прямой эфир, ведет прямой эфир в Инстаграме. И в этот момент, стоящий там в такой синей полицейской форме это начальник Веденского РОВД. Рядом с ним стоит начальник Курчиловского РОВД. Это, это такая вот их кадыровская элита, начальники. И вот этот вот начальник Веденского РОВД, а это тот самый человек, про которого я делал ролик, помните? Он отомстил за, за российских солдат, по назывался мой ролик, где он к нему приезжают там старые какие-то служившие в республике, там, эти военные, которые уже не служат, и они, значит, рассказывают о том, как их подорвали, и он говорит, я за вас отомстил, говорит. В общем, это вот этот чувак. И этот Висмурад, он, он видимо, говорит принести ему куртку, этот хомейт, говорит, начальник Веденского РОВД, он замерз. И в этот момент Висмурадов по кличке Патриот говорит, я не верю говорить, что хумейт что замерз. Не может быть. Ты куда лезешь, а? Ну, иди. И он говорит, я, я не верю говорить, что хумейт замерз. Я поверил бы, что, что ты мерзнешь, смотря на этого, обращаясь к начальнику Кучулоевского в Но что хумейт говорит, мерзнет, я не верю. И представляете, этих слов уже достаточно тому, он... Несущую ему куртку, он, да, он подает знак рукой и говорит, убери, говорит, куртку, не неси. И тот сначала, видимо, не понял, он ему еще раз машет рукой, говорит, не неси. И тот человек тогда отходит. Я сейчас еще раз покажу вам этот ролик для тех, кто э, не понял. Еще раз посмотрите, насколько, насколько вот эти люди привыкли к присмыканию. Давайте еще раз. Вот, обратите внимание настоящего справа. Вот, руки, смотрите, вытаскивается сразу. Все, вы, выстраиваются в ряд. И вот видите, вот он, более. Этот, э, в этой, не в синий, это начальник У Вот, смотрите, он машет, не, убери, говорит, куртку, не неси. И сейчас второй раз, смотрите, видите? Убери, говорит, и все, отходит назад они присмыкаются перед этим э, ему. он даже не говорит ему, не одевай куртку. Он просто как бы шутя говорит, я не верю, что ты, что ты мерзнешь. И этого уже достаточно тому, чтобы эту куртку не одевать. Он это воспринимает уже как, как э, указание к тому, что он недоволен тем, что ты оденешь куртку. И его волнует этот вопрос, вы понимаете? Он не может ему сказать, чувак, холодно на улице, «Конечно, я, мне холодно, я хочу одеть куртку». Он не может ему это сказать, потому что он настолько перед ним присмыкается, настолько он ничтожен, настолько этот человек, вот эти все эти люди, они привыкли к присмыкаться с детства. Это та часть общества чеченского, которые, которые были всегда э, в каком-то презрении, в школе, в, в университете, в селе, где, где бы это ни было. И сегодня все эти люди, и кадыры в том числе, все они сегодня оказались у власти. И они, отрываясь на нас, на простом народе, у себя между собой, они все равно сохранили вот это вот присмыкание, доминирование, подчинение, там, раб, господин и вот эта вот вся вот эта кухня. Вы представляете, насколько это отвратительно? И я задумался, смотря этот ролик, а я вообще, как получилось, что я его сегодня вам показал. Я случайно сегодня у себя э, в галерее наткнулся на него. И еще раз обратив на него внимание, я ужаснулся э, вот этим вот их порядком. И я хочу сказать, вот несмотря на то, что мы живем здесь э, в Европе, далеко от родины, мы как бы находимся в изгнании, и это, ну, это тоска по родине, это какие-то определенные проблемы. Но, несмотря на это, мы счастливы тому, что мы здесь, будучи не у себя на родине, будучи не в лучшем положении, не имея документов, имея какие-то проблемы даже с, с, с властями, мы ни перед кем здесь не должны вот так присмыкаться. Я, стоя со своими товарищами, друзьями, если я скажу принести мне куртку, и кто-то мне из моих друзей очень уважаемых мною людей, скажет, «Тумсо, я не верю, что тебе холодно. Я, я не должен буду махать рукой и говорить, убери». Понимаете, это счастье, что мне не нужно ни перед кем присмыкаться. Я могу сказать, «Мне холодно, ты, ты может быть, так не думаешь, но ты ошибся, я мерзну». Я могу ему это сказать, и, и это ни на что не повлияет. От этого не испортятся наши с ним отношения. Представляете, как просто мы живем, будучи даже на чужбине, и как тяжело, как тяжко живется этим присмыкающимся преступникам, несмотря на то, что они находятся на родине нашей, общей родине, на своей земле, но им гораздо сложнее, чем нам. Странно, если ты говоришь, что этих кадыровцев всегда презирали, когда они были слабы, чему удивляться, что они на вас, они на вас отрываются». Но ты пойми, это ведь не по нашей вине они были ничтожные. Есть люди, которые по своей природе они недостойны. У них такое воспитание, может быть, их воспитывали неправильно. Или как-то сами себя они привели к подобного рода судьбе. Я не знаю, но это не от того, что их кто-то там угнетал, или их кто-то выселял, над ними кто-то издевался. Это ведь не от этого происходит. Но сами по себе люди бывают, люди хорошие, бывают плохие, Бывают люди смелые, достойные, бывают трусливые и ничтожные. Так, так таков мир восточный. Во-первых, люди, которые ведут такой образ жизни, мало задумываются о народе. Во-вторых, в какой-то момент это перестает быть только вопросом наживы. Когда ты в этой системе, деньги будут поступать в любом случае, а ты уже думаешь... Больше о том, как бы не выпасть из системы и из комфорта. Ну, наверное, ты прав. Соглашусь. Плюс-а-ну. Мухаммад Томсо, я уверен, что Рамзан при такой активности в инете смотрит тебя лично. Ты веришь в то, что если вы поладитесь с Рамзаном, то и вся его элита с тобой поладит. И ты можешь вернуться на родные земли. Я вообще вещи не допускаю и поэтому я об этом не думаю вы видели как рамзан а, кормит свою жену с рук и выкладывает всем на обозрение я тоже также отношусь к своей жене но никогда не показывал бы этого А почему тебе вот кадыров показывает пример говорит чтоб ты тоже показывал но я тебе конечно не рекомендую этого делать потому что в твоем случае этого делать нельзя тебя заставят извиняться обвинят в том что ты нарушаешь все традиции и в общем будет плохо поэтому не делай этого так все наверное на этом будем заканчивать